Всем привет! С вами снова Макс Репьев, и сегодня мы с ребятами находимся и в Патории, приехали посмотреть сюда, как вообще изменились проекты и как изменились дома частные, которые мы вам уже, в принципе, показывали на этом канале. Изначально мы переночевали вот в этом отеле. Как назывался отель? Но ну, он очень был хороший, кстати. Нет, отель кстати, да, назывался. Непонятно, как, да? Как он назывался? Ага, он вот. На Приморской. Отель на Приморской, короче, он недорогой. И там прям хорошие, чистые номера. К сожалению, ну, не получится показать вкусные завтраки. Но не шведка, не шведка. Не шведка, не шведка но очень вкусно. Но за 3000 номер стандартный. Вполне себе. Да. Это центр города исторический. В общем, мы едем смотреть с вами объект. Мы приехали на ЖК Евпатория. Выглядит она вот так. К сожалению, все абсолютно квартиры уже в данной очереди проданы, и мы ни в одну попасть не могут. На стройку нас не пускают, потому что там происходит строительный процесс. Но мы сейчас с вами посмотрим, как это все выглядит. В прошлом нас приезли, значит, вот этого не было, этого того не было. Не было. Не было. А, то есть здесь, на самом деле, очень много что изменилось. Но ну, а сама по себе и в Паторе, во-первых, ну, выглядит сделано. она прекрасно. Да, вот сделали, видите, террасочки огородили, и это такой европейский формат. В Евпатории, который, ну, наверное, лучший проект, который здесь есть. Смотри, как сделали для людей с ограниченными возможностями. То есть он поднимается и сразу, себе в квартиру, попадает. Да, и тут вот как раз, видишь, стоит электромаш... электромашинка. Да, здорово, кстати. И нет водителя. А, ну, может быть, это, конечно, чья-то стоит. Чья-то. Но стройка, конечно, идет гигантскими темпами. Все здесь процветает и происходит, но... Саму по себе ратушу еще не поставили. Ну говоря, коммерция она уже Кстати, коммерция уже что-то там сделали в коммерции. столы какие-то стоят. Вообще согласитесь, по фасадам выглядит это все прям очень хорошо. И очень круто, что это не один какой-то дом в Евпатории, а целая комплексная застройка, которая выглядит одинаково, и находится она, ну практически в центре города. Да. То есть здесь будут прогулочные зоны, коммерция, такое прям хорошее комьюнити. А при этом на сегодняшний день минимальная цена? 170 тысяч за квадратный метр и минимальная однушка это 34 квадрата, 6 400. господа. Полностью все сдается там во втором квартале 2023 года. Ну то есть через год здесь будет полностью все готово. Да, и еще сразу двушки стоят 9 400, а трешки вот, стоят 12 вот, миллионов. рублей. Вот, здесь. да. Все ипотеки льготные, семейные. То есть сейчас, кстати, Центробанк снизил ставку. Даже можно там и по обычной ставочке залететь. По так, неплохо. мы, наверное, сейчас с вами зайдем вот сюда. Просто да, посмотрим, хочется... как сделали места общего пользования снова. Ой, и смотри, а уже... прогуляемся, поглядим. Здесь действительно хорошие детские площадки, спортивные площадки. И детишкам здесь прям будет что делать. Вообще сама по себе и футория. на мой взгляд, это... Летняя резиденция у моря, то есть вы сюда приезжаете хоть на все лето, здесь недалеко добираться до моря и вы спокойненько либо ходите туда купаетесь, либо на территории здесь со своим внуком, сыном или еще кем-нибудь развлекаетесь. Вот есть еще, значит, качалочка. Ну, на самом деле детские площадки здесь очень хорошие и они в каждом дворе, то есть она не одна общая, одна все, а она в каждом. Фасады на самом деле очень красиво выполнены, на мой вкус, аккуратные, эстетичные, в таком европейском стиле, чем-то похоже на горкий город в Сочи, на проект, который находится в Суко под там примерно так же, и ребята, конечно, в первым делом начали заниматься спортиком. Вообще Евпатория, именно вот этот комплекс, он действительно человеческий, потому что здесь... Все сделано для людей. Есть пандусы для инвалидов, есть огромное количество парковочных мест, огромное количество спортивных и детских площадок. Это малоэтажное строение, здесь не так много квартир и действительно большая территория, плюс близко к морю. А цена суперадекватная на сегодняшний день. Даже вот тактильная плитка есть. Цена суперадекватная. Давайте просто зайдем, покажу вам, как это выглядит. То есть здесь, значит, лифты, все аккуратно, все красиво сделано. Цена, еще раз говорю, супер адекватная, по нынешним меркам, 6400 за однушку, в доме, который строится по ФЗ, но ну, очень даже и неплохо. Вот. К, сожалению, к сожалению, мы с вами не можем сейчас попасть именно в готовые квартиры, но видео на канале есть, как эти готовые квартиры выглядят, когда мы в прошлый раз это все снимали если интересно, то ссылочки будут указаны внизу, мы вам можем скинуть информацию Артем вот по нему специализируется он вообще все очень подробно расскажет потому что у нас здесь прошла куча сделок поэтому мы его любим, ценим если интересно, обращайтесь он выглядит хорошо и абсолютно. сделка проходит спокойно дистанционно, то вам не надо приезжать, это все идет по безналичному расчету, по искровочным там спокойно, дистанционно даже открываем ипотеку даже если у вас нет в вашем в городе банк рнкб здесь банк рнкб проходит Россия генбанк то по доверенности юрист застройщика вам спокойно откроют эту ипотеку ну практически вам только надо пару подписей подать документ да, наверное самый кайф евпатории это ее пляжи правда сейчас мы с вами выйдем на пляж и задует сильный ветер но посмотрите какие они песчаные самый кайф в том что они огромные песчаные очень плавным заходом в море, но море сегодня немножечко подстабливает. И здесь таких пляжей 30 километров. 30 километров туда, в сторону Казантипа. Короче, вся береговая полоса вот в таких пляжах. И когда ты на них выходишь, ты понимаешь, что вся инфраструктура Евпатории, она затмевает все это. Потому что сюда народ приезжает именно для вот такого пляжного отдыха, полежать здесь, позагорать понаслаждаться вот этим вот песочком, потому что ну, на Черноморском побережье это реально лучший пляж, который вообще есть. В Анапе это все будет не так. Хотели мы с ребятами сыграть здесь в волейбол, но, конечно, с таким ветром ничего не получится сделать, увы. С будем работать. Да, и как вы видите, на сегодняшний день идет активная подготовка к пляжному сезону, то есть еще ни одна кафешка даже не функционирует, то есть там катамараны кто-то подкрашивает, в принципе, марафет я здесь вот еще даже шатры не поставили. И я думаю, что где-то 1 июня или в десятых числах мы с вами увидим уже... Полный сезон, полным ходом То есть народ сюда поедет, активно будет загорать Мы сейчас с вами едем смотреть дома Дома выглядят у нас вот так и здесь уже появились шлагбаумы, прям полноценный коттеджный поселок. Пляжа находится вот здесь и здесь же у нас, даже вот море видно, но ну, правда на камере вообще будет не видно, а центр спорта и эволюция находится прямо здесь под вот, почки. В фоторе, полтора километра, ну вот она нельзя придумать. Он, да. Он сами дома выглядят вот так. Мы в принципе уже здесь неоднократно были, снимали про это обзоры. Сегодня просто хотим вам напомнить, ну и конечно здесь изменилась цена в большую сторону. Как в прошлом году мы вам и говорили, что цена будет расти, и она выросла. На сегодняшний день как бы это все стоит чуть дороже. Сейчас мы с вами более конкретно об этом поговорим. За это время здесь появилась центральная вода и на самом деле много что еще. Дома выглядят внутри действительно хорошо. Во-первых, потому что они одноэтажные. И площадь вся распланирована именно на первом этаже. Вот конкретно мы сейчас стоим в доме 149 квадратных метров. Его цена 8 900 плюс 3 миллиона участок. Но здесь есть дешевле предложение. Но это без ремонта. Да, это ремонт идет есть. отдельно, он стоит в районе полутора миллионов рублей. Мы только что это все Очень выяснили. Это, это просто в качестве шоу-рума, да. В общем, смотрите, как это все выглядит. Значит, во-первых, здесь вот дверь и такая прихожая зона. То есть вот здесь шкаф напрашивается и здесь шкаф напрашивается. Вот к этому месту у меня, конечно, есть вопросы. Да, здесь потому что я не знаю, что... Ну, нужно. можно было как бы, ну, сильно это все сократить, потому что большой такой холл, прихожий, и он, ну, квадратов, наверное, 15, может быть, даже 20 здесь. Он здесь не нужен. Он как бы, можно было его сократить. Но, тем не менее, даже при этой планировке здесь выделяется вот такая большая спальня, раз. Еще одна спальня, тоже не кислого размера, 2. Потом еще одна спальня, тоже с хорошим размером, три. Санузел первый с ванной, большая кухня-гостиная вот такого размера, то есть ну ее больше, конечно, можно сделать, если убрать, но даже с вот этим вот аппендиксом все как бы получается очень даже с хорошими размерами. И котельное оборудование, и еще один санузел размещается здесь. То есть 149 метров выглядит это все так очень функционально И есть еще терраса, участки здесь идут 6 соток, 6 6 соток. 6 соток земли, Терраса выглядит, ага. ага Выходим, значит, на свою террасу, и здесь вы можете реализовать бассейн, еще что-нибудь, озеленение. То есть пока это еще проданный дом с ремонтом, но недоделанная территория. Ветрено на улице, да. да пойдем, наверное, пойдем снова внутрь. Но ну, хотя вот просто внешне посмотрите, как это выглядит. Потому что есть сильно дешевле альтернативы В других коттеджных поселках Но тут также относительно неподалеку Мы только что посчитали Что у нас минимальный дом Ребята просто строят еще здесь 60 квадратные дома 60 квадратных метров Причем планируется В большую кухню-гостиную В отдельную спальню с гардеробом санузлом А есть такой же проект, который планируется В две спальни В общем с учетом земли он будет стоить 5 миллионов 600 тысяч Но без ремонта Без ремонта, да если, например, вы захотите 80-метровый дом, с учетом земли он будет стоить 6400. А есть еще один коттеджный поселок, там тоже 80-метровый дом будет стоить уже 8280. Сам вот этот, кстати, дом, если вы, например, захотите купить такой же, стоит 8900, 3 миллиона участок. И получается у нас в районе 12 миллионов рублей нужно будет заплатить, опять же, без ремонта он будет. Ну, ремонт не сильно дорого встает, там в районе полтора миллиона рублей. Ну, плюс мебель, ну, в общем, 15 миллионов станет весь проект под ключ. 150 квадратов, терраса, шестьсотых земли, дом полтора километра от моря. Ты же здесь вообще у нас очень долго прожил. Вообще, расскажи, что здесь есть рядышком. Ну, в принципе, здесь полтора километра, ну, я в Евпатории же жил. Тут, в принципе, рядом есть центр спорта и эволюции, пляж чистейший. Ну, мы только что на нем Мазурный были. Мазурный берег, да, то есть песчаный, широкий, много санаториев много детских всяких развивающих школ спортивных, очень много пенисных академий, футбольной академии то есть построенная школы Но здесь вообще с этим проблем нет. В вот Сочи с этим проблемы есть, как бы, да, вот здесь проблем нет. Новые школы есть, есть старые школы. Здесь 40 минут до Симферополя. Можно спокойно на машине доехать до Севастополя за 2 часа, до Черноморского поселка туда съездить. Ну, в общем, здесь вот, в принципе, для жизни есть все. Ну и для отдыха, вот. Если вы хотите такой размерный а спокойный отдых с семьей, это вполне себе. На самом деле проект действительно очень хорошо подходит. Вот именно сама Евпатория, она подходит как для ПМЖ, так и для отдыха. Во-первых, пляжи хорошие. И если вы хотите вот спокойствия, вам вот надоело городская суета, мегаполисов, вы хотите приехать к чему-то такому нетронутому, может быть, ну, относительно, то Евпатория, ну, хорошо для этого подойдет. Плюс здесь это абсолютно демократичные цены, как бы дом за 5 6 рублей. Ну, готовый, да, да. без ремонта, вы как бы не купите на сегодняшний день, ну, мало где вообще, У моря точно не купите. И здесь как бы это можно сделать за абсолютно адекватный прайс. Да. И будете ходить вечером на море, к вам будут там дети, внуки приезжать, или вы будете вместе приезжать, использовать его как летнюю резиденцию. И просто наслаждаться, при этом это не квартира, а, ну, скажем, так, квартира на земле где вы можете выращивать помидорчики, огурчики, бассейн поставить там, хоть и каркасный, то есть не обязательно его вкапывать там. ну прям вот сделать себе летнюю дачу, например. Здесь это абсолютно хороший вариант для этого. Территория будет представлена вот такими вот заборами, откатные ворота, ну и там озеленение, да. Все, что хотите, можете сделать. Если, например, вы хотите часто посещать Ялту, но у вас нет возможности купить ну, да. там себе объект недвижимости, потому что Ялта как бы стоит сильно дороже, да. чем а а, Евпатория. Два раза, да. А, здесь вы можете приобрести. У вас есть Таврида, которая до сюда идет, а, и вы можете доехать до Симферополя, погулять там, до Севастополя, погулять там, О, до той то то же да. самой Ялты поехать, погулять там. И нет в этом никакой проблемы. То есть на выходные доехать, ну сколько тут два часа? Ну максимум вот ну, до Ялты три часа максимум ехать до Севастополя 2-до Бельбекской долины час, то есть до Симферополя 40 минут. То есть фишка в том, вот то, что дорогу вот тут сделали, то что здесь без проблем можно везде проехать. Ну, а в Сочи у тебя только одна дорога, если там пробки, там ну летом, конечно, вообще. Не Но даже если говорить, например, если вы хотите из Сочи доехать до Красной Поляны, это час. Без пробок. Да, и там... Здесь, грубо говоря, до Симферополя ехать 40 минут. Ну, то есть, да, вот именно вот этим оно берет то что ну, здесь прям реально Крым он людей которые любят вот ездить путешествовать. Вот, ну, они купили себе, допустим, дом, у них есть автомобиль, они вот сели просто вот так вот в пятницу и на три дня уехали в сторону Ялты, там погуляли, вернулись. Здесь вот просторы есть, здесь есть горы. Ровно все. Ровно, ну, ровно. Здесь, если вы хотите горы, вы раз-таки, оп, и уехали в долину там или в Ялту. А тут а тут у вас простор, как, ну, Крым вот такой контрастный. Здесь огромные есть там поля, виноградники, леса. А, есть же в то же время и горы, да, есть пляжи песчаные, есть пляжи там галечные, есть с обрывами пляжей, есть, есть мыс Фиолент, то есть, а в Сочи оно, ну, он одинаковый, в принципе, там все пляжи одинаковые, кафешки он, везде да, одинаковые. красивые да, он красивый. Но там, конечно, вот такого простора нет И таких автобанов, там вот этой широкой дороги Вот люди любят некоторые прям вот по трассе кататься вот. А в Сочи ты не можешь этого себе позволить Ну только до Красной Поляны, вот этот вот отрезок небольшой Ну и от Сочи до Адлера там 10 километров, все Короче, здесь создана инфраструктура для того, чтобы жить здесь а кайфовать в местах, которые находятся где-то в 2-3 часах езды отсюда На выходные никакой проблемы добраться нет. Ну по московским меркам это, ну, все москвичи каждый пятницу про как торчат дымят э, на своей даче только там зима холод дождь там еще что-то здесь ты проедешь 2 часа не стоя в лобках а просто проходишь. и еще и кайфанешь от ландшафта да то есть и они меняются они вот ты едешь два часа и за 2 часа у тебя сменится реально как минимум три 4 раза картинка из автомобиля детям вообще очень нравится поездки вообще на таких волнах можно серфить ну именно не серфить а учиться серфить Здесь волны достаточно часто бывают, ну, в межсезонье И можно прям встать на доску. Но пляжи, конечно, здесь прям душка. Очень крутые. Песчаные. Все как положено. Мы, значит, приехали с вами в жилой комплекс Сакский квартал. Выглядит это все вот так. Квартиры на сегодняшний день начинаются от 4 300, по-моему. Ну и это прям конкретное село. А еще у вот. них кладка разная. То есть здесь у них пеноблок, а сверху у них идет керамзитоблок. Вот. Монолитная конструкция. Но, тем не менее, тем не менее хочу показать вам, что здесь, значит, сверху будет бассейн, какие-то террасы, эксплуатируемая кровля, европейская детская площадка, закрытый двор. И до моря здесь, ну, примерно минут, наверное, 20 пешочком. Вон в ту сторону Но окружение будет создаваться вот такое Просто пушка, да? Что за предложение? Но если сильно хочется на море И есть 4, там 280 Покупайте э, На Соболевке Строящиеся ЖК Короче, да, Толяну что-то здесь не вкатило. В пределах 4-5 миллионов Есть в стройке Топсы есть. Но а Новороссийский есть Новороссийский есть у нас на Кошевого есть У нас много, на самом деле, где есть Но, как бы, знаете, вот Выглядит типа все хорошо Но ну, должно быть Но вот место что-то, конечно, ну такое себе Ладно, поехали отсюда Едем, господа, в золотую балку Нам нужно затариться винишком И затариться шампанским Наконец-то мы добрались до Золотой Балки. Сегодня она открыта. Здесь еще у них, кстати, есть ресторанчик. Возможно, мы сейчас его посетим. Но сначала нам нужно затариться их фирменной продукцией. Так как место Пушка. Завод очень крутой, очень вкусно. Ну, короче, я под кайфу от него. Я здесь затарился. Савиньон, рис, шардане. Очень, кстати, мне понравилось. И еще брют я, короче, думаю, блин, что он смотрит на меня и улыбается. Ну, да, так. Ну, да, показал. да. Так. Ну, блин, ну, Шардона, конечно, не хочет. Так, а что крутое? Тем, две Савиньона будет мало, поверь. Его просто, вот, к сожалению, золотую балку, именно вино, не продают в Сочи. То есть, он есть на в каких-то сетях, но я вот не встречал. Мы попробовали здесь, он реально крутой. Поэтому вот. Сразу затарились, и мы сейчас еще в ресторане у них там поедим. Они нальют нам еще одного винишка, поэтому, возможно, ящик еще чего-нибудь залетит сейчас. Возможно, да. Все, Анатолий, место сейчас подготовит. Сразу под резервный нас, я гляжу, ящик. Все, все больше и больше становится багажа. Мы, самое главное, купили баскетбольные мячи с волейбольными, но они у нас в багажнике просто ну, лежат. Катаются там потихонечку. Да, потихонечку. Место занимает. Так. Так а если я сейчас еще возьму? Ну так места дохватит у нас же автобус. Да, видишь еще место. Просто с каждым разом все сложнее чемодана будет доставать. Да не, нормально. Да, все, все отлично. Значит принесли здесь савиньона. Выглядит как минимум очень даже симпатично. Так, так, так. Ага. Подача у ребят реально хорошая. Ну и рестораны, сами понимаете, с ресторанными ценами примерно как в высоте в Сочи. Но вкусно. Все мы затарились в золотой балке. Он артем, значит, у нас идет тоже с коробочкой. И на этой нотке мы заканчиваем этот видос про Евпаторию. И мы сейчас двигаем в Анапу, но про Анапу будет уже следующее видео. Поэтому, господа, не забывайте ставить лайки, подписываться на этот канал, рассказывать об этом канале своим друзьям. Все ссылочки указаны внизу. Вам всех благ, хорошего настроения, пока.